Здравствуйте, с вами Екатерина Клопенко. Сегодня мы будем с вами рассматривать маркетинг-план компании Арифлейм от консультанта до уровня директора. Итак, давайте вспомним, что у нас система балловая, так как компания международная, и чтобы не путаться, компания привела все к одному баллу. Далее, товарооборот, который вы должны делать лично на свой номер, да, ЛТО, личный товарооборот, составляет в компании 150 баллов. Это примерно 6 рублей. Данный товарооборот дает вам гарантию получения вашего личного э, дистрибьюторского вознаграждения за себя, да, за свой личный товарооборот и за товарооборот, который сделала ваша структура. Итак, давайте посмотрим. Уровень 3% это 150 баллов, командный товарооборот примерно от 6000 рублей и средний доход 700 рублей. Сразу хочу сказать, что э, цифры в доходах, э, в столбце доход выставлены примерные. То есть все будет зависеть от товарооборота вас и вашей структуры, от вашего построения структуры и так далее. То есть много э, нюансов. Здесь выставлены средний доход, то есть может быть чуть меньше, а может быть гораздо-гораздо больше. Итак, поехали дальше. 6% 450 баллов, 18 тысяч товарооборот по структуре, примерный доход ваш будет 1000 рублей от 1000. 9% 900 баллов, 36 тысяч рублей товарооборот командный, доход от 2000 рублей. 12% это 1800 баллов, 7200. Командный товарооборот и ваш уже личный доход будет 5000 рублей от 5000 и выше. 15% это 3000 баллов, 120 тысяч товарооборот по структуре и ваш доход от 10 тысяч рублей. 18% процентов 5000 баллов, 200 тысяч товарооборот по команде и примерно 18 тысяч, а может быть даже и более, ваша э, доход будет за каталог. И 22% это э, старший менеджер, 7500 баллов, 300 тысяч примерно командный товарооборот. И э, доход будет от 35 тысяч рублей. Э, в зависимости от того, конечно же, как, э, как вы будете строить свою структуру. Удерживая звание э, старшего менеджера на уровне да, 7500 баллов, 8 каталогов из 17 каталогов компании oriflame вы получаете звание директора и вам выплачивается вознаграждение от 1000 долларов давайте посмотрим пример структуры 9 процентной так дорогие друзья смотрите 9 процентов 1253 балла как это все считается? Что такое ваша структура? Это все-все ваши люди, которых пригласили вы, которых, и потом те люди, которых вы пригласили, тоже пригласили кого-то, и так далее. Это все будет ваша структура. Поэтому мы считаем все до копеечки. Итак, смотрите, в первой линии у вас 4 человека, мы складываем все, всю сумму баллов, да. Во второй линии мы всю сумму баллов складываем. В третьей линии мы складываем, и также в четвертой линии. И так далее. То есть в глубину и в ширину все, что находится под вами. Это и будет ваш товарооборот по вашей структуре. Ваш личный товарооборот составил 150 баллов. Давайте посмотрим в первой линии желтенький человек. У него 3%, он вышел на 400 баллов. И у него получилось 2 человека под ним, то есть 150 и 50 баллов человек. люди да, сделали. То есть в общей сложности 400 баллов, 3%. Далее зелененький 3% 150 баллов. Синенький 53%, 53 балла 0%, потому что он не сделал 150 баллов. И он за свой товарооборот за эти 53 балла не получит вознаграждения, но получит какие-то подарки специальные от компании. Далее и 150 баллов сиреневый, да? У него получилось 6% по структуре, 600 баллов, то есть мы посчитали, да, 150, 50, 100 да, 250 и 50, получилось 600 баллов. То есть каждый ваш консультант там в первом уровне, он имеет свой процентный уровень, вы имеете свой процентный уровень от всей вашей структуры. Вот таким вот образом формируется структура компании, начисляются баллы. Дальше, давайте посмотрим, что же вы будете получать. Итак, первая, да, структура под вами, консультант 12%, то есть у него уже есть своя структура, есть свои люди в первой, второй, третьей линии и так далее. В общей сложности он вышел на 12%. Вот вы с его структуры будете получать 22, то есть вы директор, да, 22 минус 12% 10%, то есть с этой структуры вы будете лично получать 10%. Эта структура 3%. 22 минус 3 будет 19%. Вот с этого объема продаж вы будете лично получать. 9%. 22 минус 9 13% лично. Вы будете вот с этой вот синенькой получать структуры. Да? Дальше. 18-процентная структура под вами, да, в первой линии. 22 минус 18, 4%. Вот с этой структуры вы будете получать 4%. Лично с личности себя вы будете получать 22%. Сколько бы вы ни сделали, да, но не менее чем 150, не менее чем 200 баллов, да. То есть директор должен делать уже 200 баллов. Вы с себя получаете 22%. Это понятно. Дальше, посмотрите, у вас получилось так, что э, вырос директор под вами, да, 22% в первой линии. И получается, что 22 минус 22, вы с него получаете 0%. Но у компании Reflame э, маркетинг план очень-очень интересный. Поэтому с каждой отделившейся 22% группы в первом уровне, имея свой отрыв вы будете иметь 5%. То есть в любом случае, да, если у вас есть свой отрыв, вы будете с этой группы иметь 5%. Это, по-моему, здорово. Но и это еще не все. Вы видите, что под 9% группой образовалась тоже 22% группа. То есть вырос директор, да? То есть и он у вас оказался во второй линии. Так вот, вы с этой группы, с 22%, которая оказалась во второй линии, тоже будете иметь свой процент. 2%. Вот вы видите, 2% вы будете иметь с этой группы. И так далее. То есть, компания позволяет вам собирать вознаграждение и в глубину своей команды, и в ширину своей команды. То есть, вам очень выгодно растить директоров, неважно, где они находятся. В третьей линии находятся, да, они у вас, либо в первой линии вам очень важно растить своих директоров, ну и соответственно получать э, вознаграждение. Итак, давайте посмотрим. Очень часто задают вопросы, все деньги получает мой спонсор. Вот я нарисовала такую вот структуру, да, когда э, человек, вышестоящий спонсор, да, делает 150 баллов, он пригласил два человека и вот на этом он так и сидит. Дальше ваш спонсор уже, который делает там 100 баллов, грубо говоря, да, и уже дальше вы. Вот вы вырастили 12-процентную группу, 18-процентную группу, вы стали старшим менеджером, да, а в дальнейшем вы стали директором. Вот вы будете получать намного больше, да, чем... Ваш спонсор и даже ваш вышестоящий спонсор, потому что эти люди ничего, в общем-то, и не делали, кроме того, как просто пригласили вас. Вот. А поэтому, дорогие друзья, все в этой структуре, да, в этом бизнесе будет зависеть только лично от вас, как вы будете работать, как вы будете строить. Давайте посмотрим вознаграждение, вернее даже годовой доход, да, который выплачивает компания. Старший менеджер от 3, 330 тысяч годовой доход в рублях. Примерно 11 тысяч долларов. Но сейчас курс доллара у нас маленько поменялся, поэтому будем следить за ростом наших зарплат. Директорский уровень это 400 тысяч годовой доход. Старший директор 600 тысяч годовой доход и так далее. Вы можете посмотреть, какие здесь доходы. Бриллиантовый президент 30 миллионов рублей годовой доход. И вы знаете, что премия э, за выход на бриллиантового президента 1 миллион долларов. Как раз вот я сделала э, вырезку из нашей лестницы успеха. Лестница успеха бесконечна. Вот вы видите, да? Вот здесь вот вверху вот 1 миллион долларов, но я сделала вырезку из, скажем так, самого начала, да, когда мы доходим до старшего менеджера. Выходим на уровень директора, да, за 8 каталогов подряд можно выйти, а можно выйти за 8 каталогов из 17. То есть 8 каталогов из 17 удержать уровень с половиной тысяч баллов и вам присваивается звание директора и выплачивается премия в тысячу долларов далее когда у вас отделяется одна из групп одна группа до да, 22 процентная вы выходите на уровень старшего директора и получаете полторы тысячи долларов премии. золотой директор когда под вами образуются две группы 22 процентные и при этом вы выходите на пассивный доход то есть по сути Делать можно только свой личный товарооборот и больше ничего не делать, вы все равно будете получать деньги. Вот это вот, конечно, очень классно и важно, но те люди, которые выходят, соответственно, да, и понимают, какие деньги можно заработать сетевым сетевом, естественно, на этом не останавливаются, потому что после золотого идет, старше золотой, там уже 3000 долларов, премия и соответственно доход уже будет как раз соответствовать примерно вот вашей премии ваш месячный доход вот таким образом и так далее лестница успеха дает возможность нам расти расти и расти и так дорогие друзья когда вы выходите на звание директора компания очень Благодарна вам э, за ваш труд, приглашает вас в Москву на банкет директоров, туда съезжаются все директора, э, золотые, исполнительные, бриллиантовые, президент, все-все-все, <coughs> все руководство компании, да, съезжаются на этот банкет директоров. Снимается огромный, красивейший зал, он очень красиво наряжается раскатывается красная дорожка как в голливуде подъезжают лимузины оттуда выходят нарядные красивые директора в шикарных платьях костюмах и так далее все это конечно же под фееричную музыку под наших музыкантов то есть приглашает компания певцов известных да все это здорово классно с ручением премии с с фуршетом и так далее. Очень-очень красивое, очень э, такое помпезное, скажем, шоу. И побывать, конечно же, на банкете директоров хочет каждый. Ну и помимо этого, конечно же, э, компания приглашает э, каждого, кто выполняет определенную квалификацию в путешествие. В компании существует 4 вида путешествий. Это конференция менеджеров, то есть менеджер с 15% в этом году они летят в Хорватию. Золотая конференция с уровня золотого директора, это 2019 год Майорка. Бриллиантовая конференция 2019 год Сидней. И конечно же исполнительная конференция с уровня исполнительного директора. Тоже замечательные э, супер страны, супер лайнеры и так далее. Вот так, дорогие друзья, очень широкий, интересный маркетинг-план, плюс еще ко всему, конечно же, акции и бонусы компания дает, просто миллион возможностей расти и развиваться, но про бонусы и про акции мы поговорим с вами в другом видео, а в этом видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, и я вас жду в своей команде, в компании Арифлейм. С вами была Екатерина Клопенко, до новых встреч!